Добрый день, уважаемые коллеги! Видео видели, как мальчики за собой ухаживают, молодые люди? А? Конечно, шикарный! Конечно, шикарный! Вы представляете, мужчины так за собой ухаживают! Это же просто прекрасно! Но я хочу сказать, почему-то идет такое поверье, что мужчине не надо за собой ухаживать, следить за своим лицом, ну, в лучшем случае руки-ноги, там, ну, вот такая голова там вот этим вопросом занимается, но за, за собой следить тоже очень нужно. И э, э, эти э, наши уважаемые руководители э, компании Арифлейм, одни из руководителей, это не создатели, а руководители, менеджерская, комп, менеджерский сектор, ребят этих руководителей, которые руководят всем процессом в компании Арифлейм. А, и они показывают, как э, очень легко и удобно э, можно ухаживать за лицом, как мужчинам, так и женщинам. Мне очень сильно понравилось, где они делают, вот я так не делала. Всегда мужчина хочет выглядеть хорошо, всегда. И это неправда, что говорят, что мужчинам это не нужно. Мне очень понравилось, когда там, э, забыла что как звать, быстро хотела сказать, он берет... Э, все позабыла, да? Очищение на руку он наносит, и специаль, специальным вот этим аппаратом с, начище, с это был не Магнус, сказать, то не Магнус был, то этот, как его, ну, в общем, ладно. И он берет аппарат, который для массажа, массажа лица, там у него насадочка с щеточкой, он вводит его в действие, набирает, с, с руки снимает É, очищающее средство и очищает лицо не руками, не спонжем, а именно вот этим э, станочком Вот тук -тук, тук тук тук тук И прошел. Шикарно. Когда я посмотрела этот ролик, я стала точно так же делать. Точно так же делать. Ребята, на 80% улучшение моментально по очищению лица. Моментально по очищению кожи. Так что попробуйте. Ну, а мы с вами сегодня собрались э, тоже по очень серьезной теме. Сегодня мы с вами не будем совершенно напрягаться, э, как это говорится, балдеть будем, да, получать удовольствие от проделанной работы. Да, да, вот этот голубой аппарат такой, но у меня еще зеленый, он давно купленный, еще год-полтора, назад я купила. Я голубой сейчас не покупала, потому что у меня тот отлично работает, массаж делает, все, скреп, крем разносит очень хорошо. Вот, и сегодня мы с вами будем наслаждаться нашей нашей проделанной работой, нашими, ну, так сказать, лавры будем получать, да? Не будем напрягаться совершенно. И я бы хотела, чтобы весь, вся команда, которая присутствует сейчас на вебинаре, получила бы такой же энергетический положительный заряд, как сейчас, допустим, у меня, у Кати. У многих, я вижу, в чате переписываются. Ой, как здорово, мы вышли на тот уровень, мы вышли на тот уровень. Просто очень замечательно. И вот сейчас, вот именно на этой ноте, мы сейчас с вами... Продолжим наше мероприятие. Так, вы готовы получать э, аплодисменты, уважаемые коллеги? Аплодисменты готовы? Я, например, уже все, уже аплодировать начинаю. Поехали! Поздравляем! За по итогу 15-го каталога у нас огромнейшее количество открытых новых званий. Плюсики, все что угодно – это наши с вами поздравления. Вы сейчас видите, я вам дам даже сравнение. Вы сейчас видите, сколько человек у нас стали, вышли на новые звания. Если сравнить, я уже сразу начну с 9% с, с, сравнивать. Если сравнить с прошлым каталогом, с, с, каким, с 14 каталогом, 9% было 60%. 9, по-моему, или 60, или 69, в этот раз у нас 75, но у нас и подросли очень хорошо 3 и 6 давайте аплодировать, но здесь процент не очень большой, э роста. но когда мы с вами сравним, сколько было 12-процентников в прошлом каталоге и сколько в этом, для вас это будет шок. В прошлом каталоге 12-процентник, который получил новое звание, который получил новое звание, был один. В этом 139. 12-процентников. Ого-го! Очуметь! Да-да-да-да-да. Если 15-процентников в прошлый раз было 46 то в этом году, ой, году в этом каталоге, прошедшем, 82. Вы понимаете, что мы регистрируем вот так цепочкой, и, конечно, идут все в цепочку. Не все активно взялись в работу. Нет. Это за счет только небольшого процента активных людей. Да, да, да, да, да, да. Мы работаем, я не знаю, в каких темпах. Просто раз и подскочили, а уже 18 процентников то же самое. В прошлом каталоге был один, а в этом каталоге боюсь сказать 115 человек, которые вышли на звание 18 процентов впервые, впервые. Так вот, уважаемые коллеги, чем больше подрастает вот эта аудитория 3, 6 и 9 процентов, тем больше выходит на уровень 18 и 22. Это от активности людей. Да, не все приходят и активничают. Да, не все врубаются в процесс. Ребят, но, как вы видите, даже если это будет не такой уж стопроцентный процесс, он будет с ног А если все пришли и сразу же начали работать так, как нужно, что получится? Это даже не взрыв будет. Это я не знаю, что будет. Это будет не взрыв. Это не знаю, что будет. Нет, Равиль, 115 человек, которые вышли на 18, они не все активны. Это они вышли в первый раз на это звание, но не все активны в работе во всем. За каталог будут вырестать директора, правильно, Марина? Если мы будем все активными, если, конечно, кто-то сидит, ждет и, и, и смотрит вниз, и думает, он вышел на 18 и смотрит вниз, это ж надо, как люди работают, а он уже на 18 там делает какие-то заказики, а сам уже на 18. -ти. Да, да, ребята. Вот так мы с вами растем. И сегодня списки. Я, конечно же, читать огромнейшие не буду. Все эти списки пройдут по чатам. Коллеги, менеджеры, все будут поздравления. В течение недели всех поздравят. В течение недели всем расскажут о особо активных, особо активных мы сегодня выделим на нашем вебинаре. И я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что особо, которых мы будем выделять, это ребя коллеги, которые очень активные, рекрутируют личный товарооборот. У них очень-очень много активности. Итак, поехали. Готовим наши ладошки для аплодирования. Догоните, конечно, ребята, все будет. Так вот, которые очень активные. Балова Мария. Поздравляем вас всех, кого сейчас буду называть с выходом на новое звание 9%. Алфутина Татьяна. Ой, простите, если еще фамилия неправильно прочту. Бадартинова Дамира. Газиянов Шифрит. Евдокименко Алексей, Кисленко Светлана, хлопаем ладоши, Махова Екатерина, Демченко Надежда, Черно, Иванов Денис, Петухов Степан, Константинова Люба, Пасканная Лена, Цыганкова Татьяна, Конопелька Светлана, Козер Настя, Пивова Татьяна, Бурдастова Людмила, Рыжкова Елена, Воробьева Ольга. Ребята, вы заслуживаете огромнейшего уважения и огромнейших аплодисментов. Вы просто молодцы! Представьте, если все станут активными так же, как эти коллеги, про которых мы выделили, особенно, если все в полном количестве, это же будет просто, я не знаю, сногсшибательно. Далее, ну я надеюсь что нас услышат те коллеги, которые пока либо спят, либо раздумывают, либо ждут, что когда-то у них будет под ними кто-то вырастет, а они начнут потом. Ну, это уже другой вопрос». Деньги мы хотим зарабатывать сейчас. Теперь поздравляем от всей души, от имени нашей всей команды, от имени нас, Екатериной, руководителей нашего проекта Корпорации Здоровых, Успешных и Свободных, с выходом на 12% Сулимову Викторию, Бологова Александра, Евдокименко Анну, Иванникову Ольгу, Константинову Екатерину, вот, перечислила, похоже, да, да, да, перечислила. И смотрите, вот мне Катя подсказывает. Правильно. Вот сейчас мы с вами вышли, э, э, проговорили про до 12%. Все приходят в одинаковые условия. Все приходят и начинают работать, но... Каждый начинает по-своему. Кто-то включается чуть позже, кто-то включается сразу, а кто-то просто исчезает. Но это их дело. Я вам сейчас приведу пример, прежде чем аплодировать пятнашкам, приведу пример. Вчера или позавчера по телевизору шла передача. Но уж не знаю, что они хотели этим сказать, но именно показывали, рассказывали про тех, кто выигрывает огромные суммы денег в различные лотереи, ну, раз, разным способом. Но это не то, что игроки какие-то, а вот люди, которые купил один раз лотереечку и выиграл полмиллиона, пошел в спорт немножечко поиграл и выиграл 500 миллионов и так далее. Назвали порядка 40 человек, которые не относятся ни к какому бизнесу, а вот просто обычные люди, которым дали, которым посчастливилось получить вот такие сногсшибательные суммы. Так вот из них только два человека применили эти деньги в развитие лично собственного бизнеса, а все остальные их просто прожили. Некоторые пили до такой степени, что просто отказал организм и умерли, не закончили 500 миллионов пропивать и раскидывать везде по кафешкам, по разным различным барам. Некоторые просто э, прожили и остались снова нищими, бедными и очень много приводили примеров. Это говорит о том, что дать деньги это не проблема, что человек будет с деньгами делать, куда он дальше пойдет. Так вот и у нас, мы дали вам систему, всем, кто пришел, одинаково, никого не различаем, ты лучше, ты хуже, даем всем одинаково и говорим, вот здесь в карьерной лестнице заложены деньги, ты их возьми. И человек приходит и говорит, да, я возьму. Это вот эти люди, кого мы поздравляем, да, он пришел, он сказал, да, я возьму. А другой пришел и говорит, да если бы вы мне их дали просто так, то был бы итог, как по телевизору говорили. А вот эти коллеги, это те, которые добьются успеха, решат все проблемы и по карьерной лестнице будут бежать. Просто бегом. Итак, теперь у нас новый этап поздравления. Это у нас сейчас пошли менеджеры 15%. К этим менеджерам Лично мое мнение, уже более высокая ответственность. И, естественно, у них намного больше задач, которые они решают. Это уже руководители подразделений, которые активно работают не только в рекрутинге, но уже и полностью с командой. Они самые первые помощники директорам. Это очень серьезный, Ответственный уровень, на который выходят люди. Итак, поздравляем поименно. Куликова Олеся, мы тебя поздравляем. Ты молодец. Голубева Наталья, Лукашенко Марина, Карпухина Екатерина. Девочки, вы просто чудо, вы молодцы. Далее мы с вами продолжаем снова поздравлять. 15% наших самых надежных партнеров в команде. Это Кузнецова Елена, Миранова Нина, Малышева Татьяна, Кондратьева Оксана. И я хочу сказать, очень благодарна всем менеджерам любого уровня. Во всех чатах вы активны, помогаете нам, работаете с новичками. Вы э, настолько обучаемы, что просто смотришь и диву даешься, какие вы умницы, как вы быстро все схватываете? И у вас должно быть, перед вами должна покориться карьерная лестница. Не только до золотого директора, а до самого вот того верхнего салатового. Ой, я на него так всегда смотрю на ту лестницу, там, где Салатовый, и думаю: а как же при таком уровне будет? Уровень жизни наш. Вы никогда не задумывались? А то я вот все время думаю, что же я буду делать, когда я выйду на такой уровень. А, девочки, мальчики? Да, кто пережил веселые старты, тот может все. Но на этом уровне я не просто хочу остановиться. А просто заострить ваше внимание. Скажите, пожалуйста, кто помнит? Сколько осталось ступенечек до звания директора? А? После 18 процентов. Кто помнит? От, давайте, давайте, давайте, нас много. Один шажок. Ногу уже подняли, осталось ей наступить. Таких у нас много. Но есть активные очень, а есть неактивные очень. Итак, смотрите, в следующем каталоге, возможно, мы будем поздравлять Коновалова Оксана, поздравляем в этом каталоге с 18%, и Ворончихину Ека Екатерину. Девочки, следующий каталог 22, и даже команда не хочет по-другому думать. Вы со мной согласны, команда? А что же думают по этому поводу Коновалова и Ворончихина, Катя? Ну-ка пишите нам, уважаемые коллеги, расскажите, что вы думаете? Как ваш настрой? Продолжаем, пока будет писать Коновалова Оксана и Катя Ворончихина, мы продолжаем. Самое главное не останавливаться. Молодцы, девочки, самое главное не останавливаться. Вы посмотрите, что творится в нашем проекте. Просто жутко делается. Это так. это девчонки, которых хочется поздравить также с 18 процентами. Радыгина Эльвира, Хохлова Татьяна. Ну, вы тоже, девочки, не будьте там тихоньками. Давайте, пишите. Это очень активные 18 девочки. Как там у вас настроено на 22? 22? Мы готовы вас поздравлять от всей души, мы готовы всей командой поздравлять вас с 22%, а там уже и золото, и старшее и золото, и все остальное. Да вы посмотрите, что делается в этом проекте, у нас еще одна, один наш партнер тоже вышел на 18%, Анна Осокина, мы ее также поздравляем. Ань, я не вижу, где твои твои решения по поводу 22%. Команда ждет и очень ждет. Поздравляем! От души поздравляем! Анна в больнице! Вот это молодечек. трое детей, один другого меньше, успевает попасть в больницу, успевает выйти на 18, успевает все. Кто сказал, что с маленькими детьми, из, э, как говорят, у меня маленькие дети и муж, то бишь еще один ребенок получает, э, невозможно работать или нет времени. Находят время. Коллеги находят время, потому что они понимают, если они будут работать и покорять карьерную лестницу, вот этим своим золотым детям, вот этим своим золотым внукам, все, кто у вас есть, и не только э, внуки, дети, мамы, папы, вы всем откроете совершенно другой мир, совершенно другую жизнь покажете. И это все благодаря того, что вы будете сотрудничать в нашем проекте с компанией партнером Арифлейм. А мы вам дорогу показали. Главное, вы хотите идти. Главное, вы готовы идти покорять вершины? Мы с Катей готовы и вас приглашаем к этому. Да, сколько людей могут, сколько делают, миллионы, тысячи людей это делают. Так вот, смотрите, мы сейчас с вами поздравили всех наших самых активных, и я уверена, что на следующий каталог мы уже будем поздравлять, с открытием звания директора. И ни одного человека, как вы уже понимаете, а несколько человек мы будем открывать с открытием звания директора. Это уже огромный прорыв. Давайте сейчас по карьерной лестнице с вами порассуждаем. Все, кто сейчас присутствует в зале, все пришли вот сюда на 0%, вон в самом низу по карьерной лестнице, Видите? Вон в самом низу. Все также постепенно поднимаются по ступенечкам. Да, мы сейчас с вами говорим и поздравляем только тех, кто э, по уровню идет вот именно внизу, до конвертиков. Вот там внизу. Когда на 9% человек выходит, он уже осоз осознанно понимает, на какой уровень он вышел, как уже нужно работать, он уже осознал, с чего идут точно деньги и что конкретно нужно делать. Когда вот где значки вы видите синенькие, вот здесь уже человек становится руководителем определенного подразделения, да, определенного количества людей. Здесь ты уже не просто консультант или там просто партнер, да, здесь ты уже руководитель, ты уже ответственный за то, что находится под тобой. И так все выше, выше и выше. И сегодня мы поздравляли людей только по карьерной лестнице, где вот последний синий значок. Это только начало. И поверьте, как только вы открываете звание директора и закрываете его одновременно с другими званиями, вы уже по вот этой карьерной лестнице начнете топать топать семимильными шагами, если не будете останавливаться. Как вам такая перспектива, чтобы не останавливаться? Я всегда говорю, попаши 5 лет и будешь курить бамбук. По 5 лет в темпе и будешь курить бамбук. Если ты темп возьмешь тот, который тебе нужен, тебе и за 2 года можно курить начинать бамбук. Но главное нужно пахать. Делать и делать и делать звания. Делать и делать и делать звания. Да, трудно. Да, дети отвлекают. Да, родственники говорят, вот там у тебя не так, вот там у тебя не так. Да, будет трудно. Все через это проходят. И идут, и идут вверх. Про салатовый сектор, про который я вам говорила, это вон вверху, это президентская компания. Президентская компания, вернее, президентский сектор. Так вот, в этот сектор каждый год прибавляется по два человека. Если они смогли Выйти на такой огромный уровень. Скажите, пожалуйста, мы с вами сможем? Мы с вами сможем? Я, конечно, амбициозно завернулась, я сильно высоко пошла. Я не делю вас на сектора, я сразу на, на салатовый. Конечно, сможем. Что нужно для этого делать? Правильно, Оля. Чем мы хуже... Я не буду вслух произносить. Чем мы хуже? Ничем. Нужно просто работать. Нужно просто... Что для этого нужно делать? Что? Потерялись? Рекрутировать. Рекрутировать. Рекрутировать. И выходить на огромное количество рекрутинга. Даже если вы сейчас выйдете стабильно одна регистрация в день, результат тоже не заставит ждать. Равиль. Это называется, ты еще не научился работать, включайся быстрее, рекрутировать, это значит общаться с людьми. Ты просто еще не, не, не дошел до того уровня обучения, про который мы сейчас говорим. Итак, для того, чтобы мы с вами покоряли эту карьерную лестницу, для того, чтобы мы с вами а, работали активнее, нам компания очень сильно помогает. Компания «Партнер» заинтересована в нашем росте, в буквально в росте каждого человека. Буквально в росте каждого человека для того, чтобы он рос по карьерной лестнице. Она продумывает систематически определенные акции. Она продумывает разные, различные приложения, различные обучения различные обучения, которые э, дают нам для того, чтобы мы с вами э, комфортно и легко могли доносить информацию людям. Как правильно доносить? Конечно же, не каждый человек может сказать, что посоветовать по продукции, допустим, как по уходу за лицом, как... Вот сейчас мы смотрели с вами ролик, рассказывали нам эти наши руководители Арифлейм рассказывали, как можно посмотреть, ну, поухаживать за своим лицом, как правильно подобрать. Не все специалисты, не все могут даже проговорить и этого. Поэтому компания создала и придумала нам такое приложение. Вы его найдете у себя. Я уже на прошлой школе об этом говорила. Значит, Равиль, мы с тобой потом обсудим. Давай, ты еще не дошел до этого, до этого уровня. Ты еще у нас совсем новичок. Значит, я на прошлом уже в школе вам говорила, о том, об этом приложении показывала вам видео. Значит, это приложение вы найдете у себя в личном кабинете, как только заходите на главной и сразу новое мобильное приложение. Вы скачиваете себе на ваш мобильник, это, ну, если, конечно, он, вот эти, которые придерживаются вот эти операционные системы. Вот, вы ска скачиваете себе на мобильник, вот, и, как бы, обращайтесь к своим друзьям по контакту, по контакту, или добавили в контакт. Там его есть фотография. И по фотографии вы можете определить, вот это приложение определяет состояние кожи лица, и что для этого лица нужно, что для того, чтобы его решить какие-то проблемы, и какие необходимы продукты. Вы спокойно это можете и в каталоге показать, и приложение сразу же показывает, Значит, вы, пожалуйста, заходите, скачивайте и общайтесь с своими друзьями. Это будет не только ваши продажи, это будет рекрутинг. И, конечно же, ваши друзья, ваши знакомые, ваши родственники, они увидят у вас, у вас специалиста, они поймут, что все это работает на высоком уровне, техническом уровне. И, конечно же, они будут присоединяться к вам или быть просто потребителями. Это ваша как сказать, ваш товарооборот, за который мы с вами работаем и топаем по карьерной лестнице. Вот это приложение, кто видел? Да, с этим приложением ты будешь просто идеальный специалист. Кто видел такое приложение? Там дело в том, что если у него фотошопом обработано, то человек сам скажет, что фотошопом. Здесь просто причина, это, как бы сказать, здесь, когда ты общаешься с человеком, ты же ему объяснишь, ты же ему объяснишь, и он, конечно же, вот, тут же сфотографировал его и сделал. Это все выполнимо. Это все выполнимо. Отлично, многие видели. Так вот, я рекомендую вам заходить. Заходить и скачивать его. Там вообще, там очень легко. еще при... Они будут реально понимать, что 20% скидку будут еще иметь на продукцию. Это очень легко. Отлично. Значит, с приложением мы с вами знакомы. Вы его скачиваете и начинаете общаться с людьми. <соспорядок> Это для нашего роста. Компания... Ой, кстати, вот чтобы сделать такое приложение... Это довольно огромные деньги. Раньше, когда не было интернета, была специальная установка, такая приложение, где человек приходит, и начинаешь по, нём, по методам тестирования, значит, по методу опроса по поводу лица и по поводу тестирования различными стикерами такими, тоже выходили на то, чтобы рекомендации, правильные давать рекомендации по уходу за кожей лица. Я когда первый раз вникала в Арифлейм, вообще, ну, еще даже не собиралась работать, а только так вникала, что за продукция, и я в сервисном центре в Москве прошла это тестирование кожи. И я хочу сказать, стопроцентный подбор был. Стопроцентный мне подобрали подбор а, продукции, и у меня с, с, моментально пошли результаты. Моментально. И вот это тот точно также это приложение вот правильно Катя пишет что если будем <coughs> если будем мы с вами пользоваться всеми коммуникациями которым предоставляет компания Reflame вот особенно даже вот этим то ваши продажи как личные так и товарообороты которые будут у вас увеличатся в, в очень в огромном количестве очень быстро пойдут Значит с этим разобрались с этим разобрались все понятно? Приступаем дальше. Я говорила, что сегодня напрягаться мы с вами не будем, мы будем только получать изумительную информацию, добрую, к душе, чтобы было приятно. А теперь, уважаемые коллеги, здесь присутствуют и те, кто еще и вообще никогда не, еще ничего не, не, знает, не знает, и как работать еще не знают. Может быть, и продукцию еще не пробовали, это новички, которые только-только-только присоединились. Так вот, я хочу вам сказать, одним напомнить, другим рассказать про акцию, которая сейчас идет. Это называется «Неверо «Невероятные условия в честь 50-летия компании Reflame». В этом году компания Reflame празднует свое 50-летие. Она, конечно, празднует на широкую ногу, с широким размахом это 50-летие. Это довольно огромный стаж работы в мире, компания Reflame. Так вот, она продумала акцию по приглашению, которая работает с 9 октября 2017 года по 27 января 2018 года. Рекрутинг за это время с 9 по 27 января, в это время особенно доходный, особенно выгодный. Ни одна компания в мире такие деньги не платит за рекрутинг, который вы делаете. Вы получаете прямую выгоду от каждого человека, которого вы пригласили и он сделал заказ. Человек пришел, оформил заказ хоть на один балл, хоть на триста-триста-триста, там, тысяч баллов сделал. Разницы нет. Вы можете, вы будете получать дополнительные деньги за товарооборот вашего новичка. Как это получается? Каждый человек это будет иметь. Вы являетесь будете являться приглашающим спонсором. Для того, чтобы получать по акции дополнительные оплаты, доп, выплаты за, а, как, за заказы новичков, существуют определенные условия. Это размещая личный заказ минимум на 150 бонус баллов суммарно. Не обязательно одним, одним заказом. И ты участник акции. Вот скажите, я сейчас что-то новое сказала про 150 бонус-баллов. Мы всегда говорим 150 бонус-баллов, 150 бонус-баллов то, 150 бонус-баллов это, 150 бонус-баллов это. Вот у нас 150 бонус-баллов привязаны к тому, чтобы за, получать зарплату от структуры. вы помните? Привязаны 150 бонус баллов? Сейчас новички испугаются. Вау, это что такое? Обязательно. Так вот, вы делаете один раз 150 бонус баллов, получаете зарплату за групповое, получаете дополнительные скидки на свой заказ, получаете дополнительные различные менеджерские по акции подарки, получаете а, по этой акции а, дополнительные деньги, причем я вам сейчас расскажу, какие деньги. Кто не понял, о чем я говорю. Так вот, это все за 150 бонус баллов, за одни 150 бонус баллов, а вам 4 или 5 дополнительных выплат. Так вот, смотрите, приглашая новых консультантов Помогай им сделать заказ. Научи сделать заказ. Научи, как ему нужно рекрутировать, то бишь э, привлекать. За каталог. Это за каталог. 150 бонус баллов. И тебе 5 дополнительных выплат. А, значит, э, пришел консультант, ваш новый, человек под вами вы, от вашего имени, зарегистрировался сделал, допустим, 100 бонус-баллов заказ, то вам за каждый балл дополнительно начисляется 2 рубля. То вам за каждый балл новичка, которого вы привели, дополнительно начисляется 2 рубля. Если человек пришел, сделал 100 бонус-баллов, вы получаете дополнительно ко всем групповым и всем остальным выплатам, доп дополнительно получаете 200 рублей. Новичком он считается 4 каталога. Новичком он 4, 4 каталога. И сколько бы он ни делал баллов за 4 каталога, все это идут вам прибавка. За каждый балл 2 рубля. Вы разобрались, о чем я говорю? Я не запутала вас? Даже если он сделал один балл, вам в любом случае начисляется 2 рубля. Напишите, да, кто раз... если я вас не запутала, если вам все понятно. Если непонятно, пишите, буду говорить еще раз. Далее. Активно, активно, коллеги, коллеги, активно давайте. Далее. Все суммируется и умножается на 2. Далее. Суммируйте и накапливайте рубли на заказы новичков. Зарегистрированных в течение каталожных периодов. Это вот с 9 октября по 27 ноября. Для новичков, зарегистрировавшихся в этот период, в период А, это, ну, позже скажу. Дальше. Если вы... Ну, не буду про этих самых... Значит, суммируйте все эти рубли. И далее суммировали. Накопились у вас деньги по 2 рубля. Если вы еще не индивидуальный предприниматель, то есть специальное предложение для менеджеров, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Накопленные рубли позволяют вам приобрести технику согласно перечне со скидкой в 90%. Сейчас мы с вами познакомимся с какой техникой. Вот обратите внимание, вот эта техника, если утюг стоит половиной тысячи, то вы его возьмете с 90% скидкой. За сколько вам придет утюг? Вы можете купить за оре рубли, вот которые вы от новичков получили. 90% сколько это будет стоить утюг? За 250 рублей. Телефон. Вот это все список представленный. Это он тут огромный список. Все будет зависеть от ваших бонусов, ори рублей, которых вы заработаете и накопите за этот период. Здесь вот есть и пылесос, который робот, и пылесос ручной, и пылесос такой, и вот, как ее, микроволновка, мясорубка, телевизор. Ну, причем тут серьезный телевизор. Далее, вот такие вещи вы можете взять. Все зависит от того, что вы выберете. Вот такая существует акция. Еще также, вот этот э, iPhone восьмерка. На Украине десятка, кто из Украины, в России и везде восьмерка, я сейчас пишу в рублях, а в Беларуси там по своему, как бы, по белорусским деньгам расчет, а использовать их нужно, конечно же, накопите, и там есть полные условия. Сейчас еще добавили новую технику, цифровой, вот это, цифровую фоторамку, потом вот этот, э, ф, этот фотопринтер, фотоаппарат и еще один фотоаппарат. При активном рекрутинге можно собрать 20 тысяч рублей и можно что угодно здесь взять. Вот если 10% стоит iPhone восьмерка. Вернее, 9, ну да, 10%. Сколько за него нужно заплатить? <coughs> Кто хочет айфона восьмерку купить? Можно и за несколько. Можно и за один каталог сразу что-то купить. Это как, как вы решите. Главное, чтобы вы их использовали, эти деньги. За сколько э, де, это де, минус девяносто про десять процентов стоит за пять за шесть тысяч ну пусть за шесть семьсот скажите пожалуйста где мы можем купить iPhone восьмер, восьмерку за шесть тысяч да никому не снилось никому не снилось по такой цене купить такой телефон а 56 тысяч, извините, не все зарплату получают. Не все такую зарплату имеют, чтобы купить за 56 тысяч только телефон. Вот такие условия предоставляет компания «Арифлейм» для нас с вами, чтобы мы, чтобы мы с вами развивались, чтобы у нас был стимул для роста и стимул для пригла приглашения новичков. Для того, чтобы мы могли с вами расти по карьерной лестнице. И тогда у нас не 7-8 будет э, 18 которые активные, или там, э, не 15, не, не 20, а 150-300, которые будут активные. И, конечно же, это сумасшедший будет рост. И смотрите, в период с 19 ноября, то бишь со вчерашнего дня по 27 января, это 16, 17 и 1 каталог, будет действовать для ваших будущих новичков бесплатная регистрация и бесплатная доставка первого заказа, размещенного с доставкой в любой, на, любой, на любой СПО России. Я думаю, и в других странах точно так же, я там еще не почитала. Постомат или сервисный центр это только для Москвы. При условии размещения новичков первого заказа на 1000 рублей в течение 72 часов, то бишь в течение трех дней с момента регистрации. Понятно, какие условия дает нам компания для того, чтобы мы с вами активно росли? Вы же понимаете, что мы все живем и зарабатываем и растем по карьерной лестнице только от организованного товара оборота. Да, можно и наличкой открыть, когда, если будет хороший рост у вас, и вы, вы выйдете и забрать это деньгами. Нет, нельзя, Кать, уже задавали этот вопрос. К тебе не переведут их просто. Придумала. Скажите, пожалуйста, какие вопросы по этой акции? Деловая. Какие вопросы по этой акции? Понятно или непонятно? Я вернусь обратно. Так, Александр, нет вопросов. Ясно. Всем все понятно. Отлично! Если нужно, обязательно пишите, задавайте вопросы. Мы обязательно вас проконсультируем по всем вопросам. Ребят, при таких акциях и при таком росте, который у нас сейчас идет в проекте, мы с вами получаем драйв, драйв кайф и карьеру. Это все для нас. И чем быстрее мы с вами побежим по вот этой карьерной лестнице, не останавливаясь, тем быстрее мы будем получать в тройном размере драй, кайф и карьеру. С вами на связи была Лотникова Лёля. И сегодняшнюю позитивную школу мы заканчиваем на такой ноте. Ребята, растем, растем и растем. До свидания. С вами на связи была Лотникова Лёля.